Когда занимаешься своим инструментом, то всегда вспоминается его история. Как и когда покупался, какое при этом было настроение, где и как я его использовал. Инструмент всегда расскажет о своем хозяина и большей частью покажет о своих болячках, наработанных за весь период эксплуатации. Вот эта бензопила китайских производителей сама по себе неплохая. Да и работала она не хуже своих элитных сородичей. А вот как к ней относились, тут видно и так. Добавок ко всему плохому, что можно определить внешне, пила прошла неаккуратную халявную сборку некоторых узлов. Многие владельцы таких пил часто думают плохо об их производителе. Не надо так. Самую дорогую и элитную иномарку можно за пару часов довести до состояния утилизации и тут же пожаловаться на его производитель. А можно простенький ширпотребовский инструмент с дружной головой эксплуатировать себе на радость. Масляный насос, о котором говорят многие владельцы подобных бензопил, мучит своим вопросом их. Уже заранее предвижу возгласы поспешными комментариями о моей базе по определению неисправности на бюджетных бензопилах, пользующимися большинством владельцев. Многие знатоки, в кавычках, мало что понимают и несут всякие основательные доводы и дают советы без запросов на них остальным владельцам, зависшим на своими проблемными бензопилами. Разборка маслонасоса покажет действительность халатности, а может и неподготовленности невнимательных сборщиков. Это регулировочный винт, не болт, как мы привыкли его называть, а именно винт. Когда мы его снимаем, то получаем следующую возможность доступа к самому главному узлу насоса. Здесь все воспроизводится медленно, чтобы самый неопытный пользователь смог сам и спокойно разобраться со своим подобным бензопильным аппаратом. И нет разницы какая у вас бензопила и сколько она стоит. Не надо бояться самому вскрыть узлы бензопилы, даже хоть и стоит она немалых денег, что явно вас пугает в этом. Вот и сам винт. Обратите внимание на маленький эксцентрик, что под моей правой рукой. Это слева на вашем экране. Именно эта эксцентричная выточка своим положением относительно вала плунжера влияет на количество подаваемого для смазки масла. А вот и самая главная деталь этого маслонасоса. Здесь кроется основная причина утечки. Или можно сказать протекание масла из масляного насоса. Опорная шарба соскочила сама, снимаем пружины и внимательно осматриваем сальник. Мои знакомые называют ее манжеткой, но я так не думаю. Эта резиночка имеет некоторые продольные перемещения, как манжетка, и возможно она создает некоторую герметичность при заборе плунжера масла, но в большей степени эта же резиночка выполняет здесь роль сальника. Теперь самое интересное. Те, хоть кто немного знаком с техникой, согласятся со мной. Обратите внимание сначала на косую источку на торцевала. Если торец вала стал плоским, изношен, то масло подаваться не будет. Лунжер качать масло не сможет. Что у нас дальше? А дальше все та же беспокоящая у нас резиночка, больше напоминающая сальник. И я с этим выводом себе успокаиваю. Вот, пожалуйста. Вот и сам воротник сальника. И в какую сторону он смотрит? С какой стороны эта резиночка свободно пропустит нагнетаемое масло, а с какой стороны тоже масло будет увеличивать объем сальника и создавать уплотнение между цилиндром и телом плунжера. Да масла немного свободнее будет вытекать из рабочей камеры насоса даже при неработающей пиле. Вот виновник появляющегося пятна и даже лужи масла под бензопилой, когда вы ее вставляете в гараже или на полке в сарае. Снимаем аккуратно сальник, который многие из нас называют колечком. И что? Теперь видно, что это колечко или сальник. И я о том же. Как работает сальник, подробно объяснять не буду, всего лишь намекну. Что произойдет с воротником сальника, когда масло под давлением будет действовать с одной и с противоложной стороны. Тот же сальник я располагаю на том же месте вала плунжера, но уже развернутого на 180 градусов, воротником в другую сторону. Как будет себя вести сальник в таком случае во время работы масляного насоса уже немного понятно. Китайцы не глупые, скажу я вам. Это мы дилетанты, это мы брезгливо к любой технике относимся. Виноваты сборщики и мы, которые эксплуатируем эту технику. Легкость примещения плунжера сохраняется использованием мягкого сальника который не препятствует обратному ходу в момент захвата плунжером масла и абсолютно увеличивает герметичность рабочей камеры при нагнетании масла. Собрать насос опять же просто и опять же требуется аккуратность, чтобы не повредить сам сальник. На данном этапе уже ясно, что сборщику проще было установить вал плунжерного насоса с сальником, расположенным своим воротником в обратную сторону. И такое я встречал почти на каждой бюджетной бензопиле. Регулировочный вид нужно установить в прежнем положении, когда его эксцентрик будет соприкасаться с торцом вала насоса в определенном положении. В одно положение винта насос не будет качать масло по потоку. В другом положении уже появится возможность регулировки количества подаваемого масла. Добавлю свои выводы по поводу уплотнения в насосе. Цельное резиновое колечко вместо имеющегося сальника будет способствовать лучшему уплотнению рабочей камеры плунжера и лучшей производительности насоса при каждом цикле. А вместе с тем появится гарантия того, что масляный бачок вашей бензилы не опустошится сам по себе. Насос очень простой по своей конструкции, но и как любое изделие требует к себе аккуратного обращения. Проверяем правильность сборки или как говорим он станет верное сопоставление деталей. Прокручиваем вал рукой и наблюдаем за ним. При вращении привода вал насоса должен перемещаться по своей оси на фиксированное расстояние ограничиваемое регулировочным винтом. Точнее расположением его эксцентрика относительно торца вала и его конической точки. Под эту пробку можно положить немного литола или капнуть немного масла, от этого хуже не станет ни вам, ни насосу. И все-таки, если вместо сальника установить колечко и оно плотно сядет на место, то нужно будет заменить пружину на более жесткую, чтобы вал плунжера смог свободно перемещаться, а там и увеличенный износ у вас сопряжения регулировочного винта и вала плунжера. Ну вот, 10-15 минут и насос вашей бензопилы снова готов к работе. Главное, не бояться, что сделать самому.